Бисмиллях, уважаемый зритель. Теперь правило Идгам. Правило Идгам очень легкое. На арабском Идгам может быть, кажется, сложным, что это за термин. Но оказывается, Идгам это просто слияние на русском. Слияние. Слияние одинаковых букв, первые из которых со суккуном. Итак, наше правило Идгам. Слияние одинаковых букв, первые из которых со суккуном. Мы посмотрим на примеры. Вот у нас первый пример. Первая буква Мим с сукуном. И вторая буква мим с харакатом. Итак, мы их слияем. У нас получается вот так. Валякум. За один раз читаем. Валякум. Или же вот здесь. Лям и лям. Они встречаются друг с другом. Первая буква лям без хараката. Нету там А и У. А вторая буква с харакатом. Тогда у нас получается вот так. Мы их соединяем и читаем за один раз. Слияем. Вот и все. У нас правило идгам, одинаковых букв. Здесь ничего сложного нет. И название может быть немножко кажется сложным, но оказывается в названии тоже ничего нету. Просто мы слово слияние сказали на арабском. Может, можем и на русском назвать это правило. Правило слияния. Одинаковых букв. Ну, первый сосуконом. -э вот и все. Правило силия можем назвать, или же правило идгам, там, если идгам кажется сложным. аль вот здесь заканчивается это правило.